Вон тот, смешной. Давайте, а то... Ягоды тут типа, ну, смотри, вот, какой он хороший. Иди сюда иди. Иди сюда О, что ягод так Он голубее, мне кажется. Вон там сидит, видишь, какой-то овченки. Офигеть, что-то много голубых тут охлеп Походу. Это просто такой старец. Старин, Что у него? Хлеб? Да, хлеб кто-то ему дал. Еда. Ему не надо. Хочешь? Эй. Давай у него хлеб заберем. Ага. Хочешь ягоду? Не хочешь ягоду у тебя ага да. не закрывай припекается мачно да эти кислики вот он один прямо по ключу. очень забавно знаете вот есть игра когда их там типа молоточками бьют когда они вылазят а тут как будто бы голуби на них клювыми